Так, у нас идет процесс. Придется отрывать. бог <смех> хороший, смотри какой. <смех> тихо, тихо, тихо. Вообще больной какой-то. Кстати, купил вот такие вот вертыши. А что, нет-то? Котлеты-то нормальные. Смотри, смотри какие. Вот аккумулятор такой. Да, Дельта. 12 В, 12 а жара реально реально такая жара что капец О, тяжело короче надо будет сейчас это все убирать друзья всем доброго времени суток сегодня мы отправляемся на рыбалку на особенную сегодня у нас ночная рыбалка зимняя на желецу на э, на окуня вот и мы очень много с собой взяли вещей вот и как раз испытаем снегоход промакс 700 -й серии короче вот столько шмурдака взяли собрались как цыгане короче все взяли все что надо для ночной для ночной рыбалки вот столько у нас всего печка газовый баллон всякий рюкзак огромный палатка большая моя потом я вам покажу она летняя и зимняя короче два в одном Короче, куча. И там еще брикеты э, взял, две пачки, чтобы было ночью тепло. Ну и самодельную печку потом вам продемонстрирую. Короче, все, что надо, взяли. Вот на этом аппарате мы сегодня выдвигаемся. Ну и сильно я гнать не буду, я буду ехать потихоньку, чтобы что-то не перевернулось. Надеюсь, ничего не перевернется. Ну все, по коням. Погнали. Ну мы в принципе на месте Сколько? Ну минут 15 наверное ехали Потихонечку Нормально Озеро вон большое вот. Здесь мы уже были Здесь я уже катался Щучку ловили, окуня ловили Нормально Шмурдяк не потеряли, ничего потихоньку ехал Ничего не перевернулось вот. Сейчас будем Расстанавливаться Ставить жервицы, Расстанавливать палатку и будем готовиться к вечеру. У нас скорость имеет Уже, короче, где-то 2 часа дня. Через 2 часа стемнеет. Кстати, купил вот такие вот вертыши. Офигенные, здоровые, чтобы палатку держали. В лед хорошо угрызаются. На Валберсе, правда, заказывал. Он там копейки стоит. 4 штуки такие. Забротные. Сначала пленку на лед. Вот такую вот тепличную пленку покупал. Э, много ее покупал. Вот, сейчас будет еще покупал на Валбересе, короче, пол. Сюда будет теплый пол все стелиться. Так, ну вот она палатка. Установил. Это и летняя, и зимняя. Короче, трехслойно под печку сделано. Не знаю, кто не видел. Короче, здесь вот... Москитная сетка. Вот. Это для летнего варианта. Она полностью здесь вот открывается. Вся заматывается в рулон. Здесь застегивается. И там еще так, с этой стороны также. И летом, когда жарко, продувается, Ништяк, комаров нету. Я как бы брал для охоты в основном. Вот. Но хочу испробовать. В этом сезоне, в зимнем, на зимней рыбалке ночной, ну ночной короче рыбалки я думаю тепло будет офигенно вот, вот такая расцветка как бы не зимняя, не для зимнего варианта расцветка, но само качество должно быть оправдано это фирма Медведь Куб 4 если кто не знает брал ее за сейчас скажу, короче за 15 тысяч брал с Екатеринбурга Медведь вот. Екатеринбург, медведь Вообще офигенная палатка ух ты Марин Иди посмотри Нормально Не, хорошо, а чё нет -то? Котлеты то нормальные Смотри Смотри какие Не на этом озере что ли? А, 10 километров. Я то думал на этом озере. Да здесь прошлый, когда мы неделю назад да. здесь мужики были, вон там были, где коряга. Да. Ну, две конечно выбили, да, как у нее подергали, да. А здесь они прям бегали, бегали, прям один за одним. А бегали, это окунь. Ну, скорее всего, окунь, да. Нет, щуки мы прям видели, они штук десяток наловили. Так, ну вот палатка установлена, печка установлена. Фу, заколебался короче устанавливать печку уже спина болит я только чисто житие бытие организовал Марину уже выставила жерлиц лед очень толстый она устала тоже и мне еще надо ставить блин надо чуть отдохнуть ну, мужики приезжали домой поехали а мы короче с ночевой Нормально, классно, обосновались Под утро попадем, скорее всего утром будет Ну, колокольчики поставили на эти, на жерлицы, чтобы их было слышно ночью, если что вот. Ну, не знаю, я, наверное, буду спать без задних ног, потому что я сегодня после работы, после ночи вот. так вот обосновались. Пока он газовый зажег, пускай пока немножко прогреется вот, одна раскладушка, потом вторая, брикеты, газовый баллон. В общем, вот так вот. Единственное, это палатка, что мне не понравилось, что вообще отверстие под трубу, мне кажется, было бы удобнее сделать вот в этом. Вот в этой стене, вот здесь вот, чем сбоку, слева здесь. Ну, мне так кажется. На одного окра, кстати, нормально будет, если один будешь. А двоем как бы неудобно то, что здесь. Чё? Чё такое? приступим. Будут такие вот живцы. Взяли 30 штук. Сейчас негоход завел, пусть немножко поработает. Потом аккумулятор сниму, палатку занесу. Ставим желицы. У нас темнело уже. Котлетка втемнело. Так, делаю где-то полтора оборота, Полтора оборота. Есть. так пошла вторая жерлица значит сегодня будем устанавливать 10 жерлиц марина свои установила сейчас я вот вторая пошла Вот такой махтарь живец. кстати очень долго живет 10 дней такой живец живет сто процентов если давать ему кислород и холодная вода раз в сутки менять будет жить долго на балконе у меня жил 10 дней правда не этот, но прошлый у меня есть видос как я его сохраняю раз, полтора здесь глубина небольшая как нибудь так У нас холодает уже Руки прям мерзнут Ночью дыш я где-то 10 Ага, я понял Я понял Маринка говорит Тепло в палатке и светло ну, так у нас выглядит ночью палатка, не сильно светится, потому что она камуфлирована. Но в ней довольно таки тепло. Ладно, надо пойти поужинать, перекусить. Так, у нас э, идет процесс приготовления. Мы тут как в тумане, короче, в палатке. Капец, пар пошел от воды которые испаряются, мы сейчас добавили водички. Вот, она должна испариться, питать, впитать всю воду макароны. Ее не будет. Мы еще потом тушенку добавим. А так вообще как в тумане, хоть топор вешай. Но мы открыли окно, вон там окно у меня открыто. Вот. Должно оттуда все выходить. Так-то классно все. <с -2> Сидим уже. 7 часов вечера, если не восьмой да, час. Надеюсь, не 9. Если даже не девять, да. Если честно, сколько времени-то? Сколько время? Да, Пол девятого. Пол девятого? А, ну, ну, нормально. Жерлицы у нас не срабатывает, Сейчас уже седьмой час, темно, короче, стало. Попробуем на фосфорной мормышке, Я сейчас, короче, буду. Буриться в палатке. Я первый раз это делаю, но немножко некомфортно. Сейчас будет снег наружу, там это от ледобура. Вот подлунки сделали, короче эти. Ну пол пол идет, подлунки. Вот специальные покупал. Вот тут вообще 4 лунки. Вот сейчас вот начал бурить, начал буриться. Сейчас попробуем. Попробуем, может быть, что будет. Не за... знаю. Надо будет потом снег убирать отсюда, вот, чтобы не растаял. О, тяжело. Короче, надо будет сейчас это все убирать. На улицу, короче, выкидывать. Так руки-то замерзнут, блин. Ну, капец, конечно. Короче, надо с собой какую-то эту лопату, лопатку небольшую. Иметь детскую такую песочную. Я на всякий случай сниму аккумулятор И поставлю его в палатку Кстати, здесь у этой сидушки У этого снегохода Придумали кнопку там сзади за кофром Есть кнопочка такая он... ну, Я сейчас не покажу ее Ее нажимаешь И сиденье откидывается С собой вожу провода прикуривательные вот и надо будет открутить сам аккумулятор в теплую палатку завести занести чтобы завтра снегоход завести потому что не знаю я просто боюсь немножко что не заведется мало ли что все равно надо перестраховаться малость вот он будет у нас в тепле потому что я его не заряжал но хотя мотор-то заводится запускается но надо как я и говорю что надо перестраховаться вот аккумулятор такой до дельта 12 в 12 ампер а 12 ампер да я говорил 8 а мне кажется 12 ампер в час вот надо будет дома зарядить его. Так в палатке вообще тепло. Жара, можно сказать. Но я даже печку не зажигал. Печка у нас не, не зажжена У нас получается просто вот, вот такая инфокрасная газовая. Пока. А она мы будем зажигать печку. Вот. Просто опасно, блин, с газом, с этим, спать в палатке. Лучше, конечно, печку зажечь. Ладно, куда-нибудь поставить, Давай в рюкзак уберу. Пускай в рюкзаке ночует. У нас в палатке офигенно тепло. Печку сейчас буду разжигать. Значит, у нас работает только газовая печка. Вот он шланг идет, и он там газовый баллон стоит. Одна лунка стоит. Я попробовал, а, ничего не клеет. Ночью, короче, у нас не клеет. И вот сейчас хочу показать, какая температура у нас в палатке. Вот у меня градусник на ящике на рыболовном. У нас сейчас где-то 23-24 градуса. На замерзание проверить жерлицы надо. У нас ветер поднялся немножко и ночью. Что там, вода есть? есть. Сейчас проверим. Ну видишь, зацеп вот. Зацеп? Ну блин а нет отцеп, отцеп, отцеп. так что надо подымать железу немножко повыше да живой все нормально тихо тихо поклевок нету Короче, ночью рыба, видать, не ходит, просто стоит или спит под одеялом. Не, не примерз, как нам может примерзнуть? Ну зацепилась об этот крючками, да. но не коряга. Не, не коряга. Может быть за Ну конкретно. Мне кажется, это все. Прям конкретно, конечно. Ладно, запчасти есть у нас. Придется от, оторвать. Ну а цепь тут не поможет. Так что... И переделывать придется. Че, отрывать? Я не знаю прям. Ну давай отрывай. Есть у меня все это. Живца жалко. Даже живца у нас полно. Ладно, отрывай туда. Придется отрывать. О! Оторвал, Я смотрите. Ж... Он как. примерз. Взял газовую горелку. Обычный газ. Обычную горелку будем разжигать Обычную горелку. Мы расположились. Печка у нас получилась вот так вот посередине. У меня стальная, ну не стальная, а как бы жестяная подстилка под печку. Вот, вот такая рифленая сама печка а здесь раскладушка здесь раскладушка вот, Маринка уже спит а спим спим короче вот так в таком вот формате слушаем короче свои шмотки, носки бушлаты там, ну короче рукавицы самый главный выход у Маринки сегодня Маринка главный инженер главный этот Пожарник. по пропуску на выход если я захочу в туалет мне надо будет прислить пропуск пропуск и спросить разрешение, еще на колен на колено надо, на колено надо будет встать. умолять и просить Иначе я здесь лужу наделаю А если жерлица сработает, тоже надо будет просить вот. Печка работает Брикеты Брикеты горят Все нормально Вообще жара реально, реально такая жара, что капец Что спальники у нас под головой Жара прям капец о, ну тут градусов 30, наверное, точно, плюс 30. Сейчас наступило утро, ночью жерлицы молчали, но спать было комфортно в палатке, даже жарко. Еще я проснулся от того, что сработала жерлица у меня одна. Марина уже с утра рано стала. Вот что-то рыбы вообще нету, сейчас проверю свою жерлицу. Вот у Марины была сработка, поймала такую небольшую щуку. Вот. Так, у нас флажок стоит один. Самый дальний. Я пока двигатель завел, так погреется. Ну, уже минут 15, наверное. Работал. Если живец на месте, то окунь. А, нет, сожрали. О, есть. Да. О, хороший, смотри какой. Значит, окунь не есть. Вот. Только забросил, сразу на пальше Стоем бы какой мощный. Смотри, <фит> Ну я тоже еле взял его. Смотри аккуратно, ну фотка вот так не держит. Да я, pues, я б, похоже на кого -то. Так если в руке чисто слот. Ну да, в руке. А -а -а -а -а тихо, тихо, тихо. Вообще больной какой-то. Сейчас. Хотел так. О, раз, два, три. Нормально получилось. О есть ну, мелкий такой небольшой да нафиг он такой да Мелко мелкого отпускаю нет тут еще меньше было о сработка какая это где где-то близко или ветер такой не мое да. Блин. Ну а что делать? Придется идти. Здесь Сейчас мотает, таки... мотает. сработки холостые сегодня скорее всего окунь сбивает щуки короче пока нет ну одна есть марина поймала небольшую Ну друзья, вот такая вот у нас получилась рыбалка ночная. Первая наша классная рыбалка. Уютно, комфортно. Снегоход нормально идет. все Столько много груза с собой везет. Немножко половили. Я, правда, все заснимать не успевал. Щучка, окунь есть. Но не так, как хотелось бы, конечно. Ну, на этом мы с вами прощаюсь. Всем счастливо. Всем пока. До следующих рыбалок. Не забудьте подписаться на канал. Пока.